Пес над землей свет Василя песни, славы громко пойте, Бог нам сына даровал.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 Женская звезда мне и всем земным творениям мира радость принесла. Праздник краждества, И отныне во все роды Злая, дар любви Отца Друг мой сердцем сокрушенным В нем не вести той благой Господь для всех родился И тебе Он даст покой Ярче звезд всех, библейская звезда, мне и всем земным творениям мира. Редактор